У нас в ближайшее время очень серьезно превышает объем предложения над спросом. Люди не верят в завтрашний день, люди сохраняют деньги и не потребляют. Но, по трудные времена все-таки не могу не коснуться недвижимости, много запросов, что происходит. Во-первых, на рынке недвижимости действуют классические законы спроса и предложения. То есть, получается, население стало активно потреблять, нужно было защитить деньги от инфляции, покупали недвижку. То есть, по крайней мере, детям останется инфляционная составляющая. И все кинулись в эту недвижимость, да, то есть, большой спрос, большое потребление, а количество товара оно ограничено, оно серьезно ограничено количество недвижимости тогда было. И поэтому, если посмотреть на график движения, как раз с 14 по 2008-2009 год был прям бурный рост недвижимости. И как раз в 2004-2005 году. Российские застройщики активно увеличили производственные мощности, и с этими производственными мощностями вошли в 2008-2009 год, когда у них этой недвижимости было много, доллар вырос да, и цены на недвижимость упали. Соответственно, они переориентировались на то, что у нас есть определенное перепроизводство. И поэтому трудные времена для тех, кто инвестировал в недвижимость, наступают, потому что у нас в ближайшее время очень серьезно превышает объем предложения над спросом. Люди не верят в завтрашний день, люди сохраняют деньги и не потребляют. И поэтому мы, люди, которые покупали в инвестиционных целях недвижимость, эти люди конкурируют непосредственно с застройщиками, да, которые могут там, двигаться в цене и давать скидки в 6, ну, там, от 5 до 20%, если кэшем платишь. Мало того, еще у нас по госпрограмме. По указам президента Майским Владимира Владимировича, у нас цель 120 миллионов квадратных метров жилья к 2020 году ежегодно увеличить ввод нового жилья до 120 миллионов квадратных метров с текущих 78-80 миллионов квадратных метров. Поэтому на вес предложения будет достаточно существенным.